Привет, привет, вот что не спим, такой же вопрос. Я, короче, двигаюсь здесь, вот смотрите, мой район. Вот такой центр города у нас, красавчик. Иду в размышлениях о лучшем или о худшем. Короче, вот это здание, которое сейчас строится, типа, отжали у города, Город начал булькать, ну, короче, судились три года, что ли, за него. Так город его отжал обратно. Так все истории, конечно, мне скучно. Ч кто делает? Утро привет всем, кого утро. Вот тут он. в центре, в Москве всегда утро. А, Ч? что концерт? У меня, блять, мекс. Как ты думаешь, что там лежит? Да-да, чувак, это колбаса для твоих бутербродов, которые я сейчас съем. Короче, что-то совсем тут... Грустно с вами. Не это не булки, это колбаса. Надо по дороге купить булку какой-то. Короче, а хули вы тут все сидите, не тусуетесь? Димон, а ты мне что, просил ветровку отправить? На курину ты с ума сошел, не курил, Бля, я забыл, что завтра уже понедельник, твою мать. Что вы знаете о трудной жизни? Вон там пацаны, короче, спят в казармах. Вообще, интересно, это хоть незаконно снимать вообще? Сейчас нахуй выскочит, бля. Пока начнем пиздеть. Да, поднайся, ва the fuck? Я на студии был, я почти закончил последний трек с альбома. И, короче, 16 ноября у меня релиз альбома. Вот. Конечно же, я это удалю все. Никто об этом не узнает. Дабы я мог проебаться опять. Понедельник, блядь. Спокойной ночи тебе. Спи и мечтай о бутербродах. Адофик. Наильчик привет, вот А что, блин, ехать в Ростов? Мне снова программы надо ехать. Мне надоели эти старые песни. Я не хочу с ними ездить. Но основная программа хочет, чтобы уже новей было. Сейчас, альбом выпущу везде, поеду. Да, до утром напиши, меня, как раз буду с сладким чаем и лимоном точить. Каушникам. А у 74 вы имеете в виду или что я не понял? К ним отлично отношусь. Они всегда желанные гости у нас на цах. Или а у вы имели в виду? <свистые> <свистые> Как-нибудь обязательно приеду. Погода кайф. Ну-ка. здесь походу нету, да? Это, ня -ня. Приезжай туда, приезжай туда, здрасте. Вы, вы думаете, что я вот такой прилетел в аэропорт? Такой вышло груди, здесь у вас клуб не выступать надо. Все так просто. Фоник привет. фоне привет. Всем привет. Спасибо. Мамлеев, я в Москве. Обясняли. Мамлеев, я-то в Москве. А ты где? Я, можно сказать, в центре Москвы, в целом округе. Вот тут каких-то, блин, 84 психопата сидят в моем эфире. И что-то смотрят на какую-то дичь. Я вон сок пиво. вы мне говорите. Вообще мой любимый боец Конор Макгрегор все всегда был. Вот, но в этот раз он что-то перегнул палку с родителями. Там, я что-то начал болеть за Хабиба. А не знаю, наверное, транспортабельный, блядь. Сука, хуй. Хуй выговоришь. У меня часа 4, наверное. Блять, моя улица. Охуенно, блядь, да? Хуе, блядь. Хабиб Майвез ждем. Вот это я посмотрел. Ну тут точно, блин, надо топиться хобила. Болеру знаю, да? Бой Майвезер и как Орина появилась. Как корен со стулом. Канаду, конечно Я не знаю, мы с Балером что собирались сделать, потом что-то забыли Я альбом сейчас лично делаю Мне сейчас Варик Писать фит Но я бы с радостью потом Сделал Короче, я ухожу со связи Блять. Это теперь прикос к Корену, да? Помню шутки, я человек в тюрьму садили блин. С весом, не знаю. Он мне не предлагал. А раньше как-то что-то и нету. Мы об этом не думали. Матька, да? Слезу почти сука. И чё? Жизнь невозможно. Повернув назад. Place. Чего со связью? Тюлень, пошли. Тюлень, пошли. Ась, не, не, не, придом себе. О, кибастос опять появился. В волшебное место кибастос. Асте, уйти. Он Короче, давайте пока.